Рада всех приветствовать, если у кого-то вопрос, можно включать микрофон и задавать его. Попробую еще раз. Катя, у меня такой вопрос. Я не знаю, слышите вы меня сейчас или нет. Слушаю. Эм, слышите? Хорошо. Эм, я вот уже больше четырех лет слушаю сатсанги, можно сказать, с утра до ночи. Даже на работе. Вот. И... Были уже опыты осознавания своей природы, но почему-то остается такое чувство, что я все еще не там. Я, я все еще что-то ищу. И что мне делать? Или мне не делать ничего? И что мне делать? Продолжать мне смотреть садсанги, также слушать? или прекратить это, потому что мне уже кажется, что это как мания какая-то. Uh -huh. Будьте внимательны, и присмотритесь именно вот к тому, я к тому образу, который считает, что он еще не это, потому что uh -huh. прямо сейчас вы это. А когда слушаете сацанги, это вот большинство Происходит такое, что вы на слух, на значит, восприятие ослабливаете чужой опыт. Ну, то есть рассказывают о, о опытах каких-то, о переживаниях каких-то. И это закладывается. И вот это формирует некий образ ищущего, который считает, что он еще не то. И, естественно, это будет создавать инерцию и динамику бесконечного поиска. Здесь нужно увидеть, ярко распознать, кто этот образ, кто этот маленький я, который считает, что он не это. Да, вот у меня это с отцангами именно вот такое ощущение, что вот я... Как будто у меня нет вопросов. Вот нет вопросов. Потому что я понимаю, это, это все от ума. Потому что в истине нет вопросов. Но когда я включаюсь в сатсанги, я слушаю вопросы других, мне кажется, да, вот, и вот этот вопрос меня интересует. Вот, это, вот тут я, наверное, это, ответ получу, и тогда я успокоюсь. И тогда и, и вот так вот идет по кругу, без конца. На самом деле для хотя я знаю ответ для, на самом деле для большинства сатсанги уже становится очередной пищей для ума mm. то есть ум очень тонко включается и он пытается что-то понять он хочет какой-то опыт ему нужны какие-то состояния и поэтому пропускается и самое главное то что прямо сейчас есть. И для этого вам не нужно абсолютно ничего. Для большинства уже не нужна никакая практика, никакая медитация, никакое-то знание. То есть уже на этом рубеже необходимо все это выплюнуть. То есть перестать жевать вот эту жвачку бесконечную, ментальную, какие-то знания пережевывать, бороться с тем внутренним диалогом, который происходит. То есть потому что это все уже в осознавании. И вот это уже начинает затягивать вас туда. Внимание течет, естественно, не в том направлении. И вы, ну, условно говоря, вы себя теряете. На самом деле вы не можете потерять то, чем вы являетесь. Это прямо сейчас есть. Вы же присутствуете сейчас? Да. Вы не можете не присутствовать, верно? Да. И смотрите в это просто... Просто это уже привычка, это уже вошло в привычку uh -huh. ждать какого-то состояния, некий ждун, uh -huh. <laughs> какого-то опыта и так далее, и тому подобное. Но вы прямо сейчас есть. Вам для этого абсолютно ничего не надо делать вообще. Мы не можем не быть. Мы не можем не присутствовать. Вот эти уже какие-то переизбыточные лингвистические символы, все это надо выплювывать. Вы же есть. Да, но в то же время я ловлю себя на такой мысли или как бы на таком ощущении, что я вот вроде присутствую вот здесь. И в тот же момент появляется такое ощущение, как будто какая-то неудовлетворенность, какое-то что-то. Какая-то безысходность, как будто как будто вот охота вылезти из кожи вон. Вот что-то такое неприятное в этот момент происходит. И тогда я думаю, а где я теперь? Что это? А посмотрите, это на самом деле ловушки ума на самом деле это. кто хочет? Кто это хочет? Кто хочет вылезти, кто это переживает. Нужно вот рассматривать вот эту вот конструкцию вот этот фантом, которого никогда и не было. На самом деле что происходит? то есть сознание просыпается от сна в личность. То есть когда мы начинаем движение по духовному пути, к нам приходят такие понятия, что есть эго, есть личность, есть какой-то ум и все это как бы отдельно, Но на самом деле это все игра ума он, то есть, он этими символами быстренько их берет и как ему нужно, как ему необходимо, как ему выгодно, он так и начинает вот эту сказку для себя рассказывать. По факту, вот посмотрите, где эта личность, что такое личность. То есть это все фантомы, кроме как осознавания, процесс осознавания ничего нет, это единое, оно называется любовью, абсолютом сознанием, бытием, жизнью, кто как называет. Поэтому здесь необходимо вот явно увидеть все, вот эту всю символику, освободиться, можно так сказать, от нее. Даже не то, что освободиться, то есть когда вы видите, что это просто символы, это просто набор боков, в которые вложено уже некое какое-то понимание, да? опираясь на опыт прошлого, или нам так рассказали, мы в это поверовали. То есть это какие-то глубочайшие верования, которые и как бы фрагментально делят целостное но на самом деле все есть целостное все пропитано этим ничего кроме этого нет распознайте да, прямо сейчас да есть еще такое сильная сильная привязанность к телу к телу вот чувствуется сильная привязанность у кого вы сразу смеетесь, потому что ну, это уже игра ума такая. Вот это он просто, опять-таки, верование взял. Ну, как бы сказку ему рассказали, да, про колобка. И вот колобок касится и касается по дорожке, встречая, да, на этом пути там всякие там, привязанности, там, личности, эго, еще и так далее, и тому подобное. Но этого ничего вообще нет. То есть распознайте, есть только процесс осознавания, который вот он тождественен сознанию или любви, или абсолюту еще раз, или бытие, как-то называется. То есть вы придите к одному какому-то символу, вот, то есть, когда идет погружение в ментальное болото, вот в это, а там бесконечно туда можно погружаться, дна там нет. И что нас приводит к ясности, да? То есть первостепенно вы просто на какой-то один символ примите ну то есть там либо я есть либо сознание то есть чтобы как происходит засыпание то есть необходимо просто уже не хотеть там пробудиться этого достичь то есть там просветлеть и так далее там подобное. мы не можем это достичь необходимо улавливать как возникает вот эта маленькая идея отдельности себя которая закручивает всю эту феноменальную игру вот необходимо просто отслеживать как вот возникает через эту идею сон ну, то есть возникает забвение но по факту по факту если смотреть из абсолютного даже этого забвения никогда нет ну нет его то есть и вот это распозна, распознается то есть со зрелостью поэтому когда происходит, вот в данном случае в вашем, вот смотрите, это уже все, то есть те идеи, которые постоянно, он уже за них, они, они уже настолько там перевалили, пере, переварились все, то есть они уже все, как бы истончились, их просто необходимо оставить. Ну, не вестись на это. Вы прямо сейчас являетесь этим самым, что ищете. И аллогизм такой, что вы не можете это найти. Потому что это никогда не, не было потеряно, но ну, априори нет. Вот оно, чистое сознание. Если, опять-таки, я задам вам прямой вопрос, вы же осознаете? Откуда вы это знаете? Это знание чем-то подкреплено, оно сразу из, изнутра идет. Да, и на это да. даже нет ответа, то есть мы даже не можем э, опереться на что-то, что чтобы сказать, «О, да, я осознаю, потому что это в книжке причал». Нет, мы, это изначально, это изначальная наша вот, ну, природа, это осознавание. А все остальное — это уже настолько такие устаревшие игры, сейчас… Если, если мы просто внимательны, если мы выплевываем идею самого самого просбуждения, просветления, чего-то найти там, то есть если мы все это выплевываем и вот эта внимательность у нас раскрывается, то есть мы видим, что мы вообще всегда это есть, нам нечего вообще искать, и нам необходимо просто вот старые какие-то там ну практики там или верование, или там знания из книжек все это выплюнуть просто выплюнуть но оно уже все устарело ну, то есть условно говоря мы сидим там в 11 классе да у нас скоро выпускной а мы букварь читаем <сосвязи> вот вот что происходит поэтому здесь просто ну, как бы внимательность вы прямо сейчас есть прямым осознаванием вот, фактом себя вот, вот оно для этого ничего не надо делать. Мы не можем не присутствовать, априори не можем. Значит, в любых состояниях или ощущениях, или мыслях всегда ощущать факт присутствия это все. Даже уже здесь и ощущать не надо. Вы просто распознайте, что это всегда ведь распознается. Любое состояние, любой мыслительный процесс, это все происходит вот в осознавании, все происходит в этом живом присутствии. Это все ну, как бы наяву. Просто еще раз, будьте внимательны, как возникает эта идея, что вы еще не то, на чем она жиждется вообще. том, что я не это и будет естественно возникать поиск, оно ждет на некой отдельности, на вере в это. На вере, да. Но это не так. Поэтому я вам говорю, поверьте в другое. Вы прям сейчас стоит если вам еще нужен вот этот вот, знаете, э, как, как вам сказать, совет там какой-то, да, или там вер, при, вера какая-то, поверить во что-то. Ну даже вот это вот оно само исчерпает, вам даже верить в это не надо. А даже знать это особо ну, как, это просто есть вот так вот. Кто хочет опять-таки знать? То есть хочет знать опять тот, который, ну, хочет утвердиться в каком-то знании. Это вот опять некая такая ментальная конструкция вылазит. Да, есть какой-то я, который хочет еще выжить, который хочет быть кем-то. Угу. Просто явно смотрите, не боритесь с этим. Ну, вот он так вот. По факту-то его вообще нет. Фантом, как, мы, как, как вот... Это вы только его своим вниманием одухотворяете. Вы как бы верой вот в то, что это есть на самом деле. Он начинает как бы танцевать. Ну, это такая игра света и теней. Спасибо большое, Катя. Вообще, если больше трех лет слушаете сатсанги, вам срочно надо к специалистам. К таким, которые не поддержат вашу игру, не продолжат вас, не, не будет поддерживать вот различные ваши залипоны на состояниях, на каких-то там духовных идеях, потому что, на самом деле, от духовности мы приходим к абсолютной естественности. То есть нажравшись вот этими всеми идеями, концепциями, как правильно, как неправильно, как надо ручки сложить, как это нужно быть духовными, какую практику там, соблюдать и так далее и тому подобное, когда вот это уже все, перебор с этим, то есть вы, и это со зрелостью приходит, с мудростью, когда это уже все ну, наелись до краев, то тогда все это отпускается, и вы приходите к абсолютной естественности. Вам ничего не, де не надо делать, никаких священных писаний читать, никаких мантр, то есть вам уже становится смешно, вы уже распознаете, как тот, кто считает себя не этим, садится там в позу, складывает ладошечки, читает мантры и так далее, там подобное. То есть это не означает, что этого не, ну, как бы вообще априори не надо делать, то есть процесс ради процесса. Если вы, например, идете в практику из вот этого чувства разделенности глубочайшей, из идеи, что я не это, то лучше ну, раз, распознавайте, распознавайте этот образ, кто так посчитал, то есть эту ментальную конструкцию. Здесь э, не практика нужна, не какой-то ритуал, здесь просто необходима э, тотальная ясность. А если, например, ну, вот вы уже это все распознали, и вот, ну, медитация ради медитации, а не ради чего-то там найти, как-то себя там усовершенствовать прийти к чему-то, то, ну это уже все это движение не туда, на самом деле. Поэтому сейчас у определенных людей, которые уже созрели, они, у них усталость от этой духовности идет от духовного поиска, тяжесть мощнейшая, что устали имитировать, устали себя там держать какими-то супер-пупер важными духовными особыми Катерина, здравствуйте, можно вопрос задать? Да, здравствуйте, Слышно меня. Слышно. Вот у меня такой вопрос. Все понятно, все хорошо, но вот у меня нет никаких планов, никаких идей, желаний. Полный такой тупняк. Я половину забываю, что хотела. Вот берусь за какое-то дело, как семейное дело, как-то все делается непонятно. И вот напрягает то, что надо искать достойную работу, источник дохода. Мне вот это так хорошо, я даже не знаю, как вот, ну, откуда-то что-то берется и, ну, нет желания, одни потребности. Вот. в общем, я такая полная раздолбать стала по жизни какой-то, вот, не знаю, и меня напрягает очень сильно моя вот раздолбанность, ничего вот, ну, не хотеть, ни к чему не стремиться. Вот. я думала, когда я просветлее, ну, я, как бы, же, да, что я стану всех там любить и буду знать, что делать. А у меня наоборот, я вот только шашкой махаю, говорю то, что в голову забредет мне. И вроде как бы там люди должны обидеться, но никто не обижается и меня напрягает, что на меня это тоже как-то никак не действует. В общем, какая-то пустота внутри, говорится что-то, говорится. И вот эта неорганизованность моя. Вот если я, ну, есть я, вот да, почему же я не знаю, что делать. Какая-то прозрачность, импульсов нет никаких. Просто вот есть и все. А как вот в этом оставаться? Что делать вот в этом? Как жить? Ну, мне кажется, что все развалится без контроля. Как-то вот такой вот, ну, не могу конкретно спросить. Страх, что все развалится без вот этого контроля. Полное раздолбайство. Ну, вот явно увидите просто что, что это за, за образ, который хочет выжить контролирующий. Да пусть раз все раздолбывается просто примите вот ну вот все раздолбится и что вы от этого разве исчезнете абсолютно нет это, это частичное в данном случае у вас частичное пробуждение и вот этот образ который еще там ответственности выглядеть правильно хорошо он еще вас просто имеет на самом деле поэтому ну туда сюда вот так вот систему пошатнули вот, да вот это вот а то да, что вы рассказываете часы, это вот да это думает. естественный процесс пробуждения идет поэтому здесь ну <связываю> что в данном случае здесь необходимо явно разглядывать вот эту игру образов как возникает я как возникают другие что нужно делать, что я тут деньги зарабатываю, там нужно как-то себя прокормить и так далее и там подобное, что-то сделать, какой-то смысл иметь. Это все старые парадигмы. Сейчас у многих очень идет процесс естественного пробуждения, и вот здесь вот в данном случае, но ну, если есть желание, можете присоединиться к ретриту, который начнется с числа, вот, потому что ну если две-три недели сейчас вы побудете как бы, в пространстве вас просто направлять и то научитесь именно отслеживать как возникают вот эти образы как они ну, как эта мысль еще начинает гормонально подключ... ну, подключает гормоны и начинает воспроизводиться эмоция то есть Здесь уже в данном случае момент распознавания, вот сам важен, видение, как мозг создает, воспроизводит эти многочисленные образы, как он в них теряется, и просто распознать, что это сама игра мозга. Вот, вы-то у себя есть, вы не можете ну, да. вообще <с> перестать там быть, вы, ну это невозможно на самом деле. Но здесь вот нужно да, искренне спасибо, честно вот ага. рассматривать, рассматривать, что это за образ, который все таки он пытается выжить. Он пытается собраться, потому что нужно как-то по старинке ну, держать лицо перед кажущимися там другими. Да-да, угу. так напрягает сопротивление, даже вот морду накрасить, видите, нет. Вот. Ничего не охота в одних джинсах, пофиг вообще, вот это вот странно, как-то я же раньше как-то... Ну, хуже на это, я такая ходила сейчас, как пионер, вот это, и вот, это вот и болтание туда-сюда вроде бы нормально, мне в этом хорошо, а какая-то часть меня говорит, ты чё, и подруги меня все тыкают, ты чё, ты все забросила, ты на кого похоже почему ты ничего не делаешь там с твоим бизнесом, мне ничего не надо, и... И вот это с утра, с утра просыпаешься, начинает вот эта атака, начинается, что-то опять ничего не будешь делать, что ничего не думать, там, как дальше жить, вот. И вот это вот сопротивление внутри прям такое мощное, прям порвать готово все вот это вот, ну, прям рас, раскрошить весь вот реальный мир, какой он там вот есть, хочется просто вот ну, снести его, по чистому поле остаться вот такой. Здесь, здесь феномен видите праведного гнева возникает. на самом деле то есть будьте ну, бдительны в данной ситуации такое бывает и ну, не ведитесь, не ведитесь на провокацию, потому что это будет ну, как бы, это может вас откатить, то есть тут видеть видеть ясно и двигаться туда, где легкость чувствуется. Потому что здесь ну, все время необходимо было еще раз держать лицо, держать маску, как-то выглядеть перед собой, перед другими. А тут просто расслабилось. Mm -hmm. Вот оно, естественно. Это, это на самом деле yeah, вот, вот пройдет. Этот... Это просто когда мы очень жестко были в каком-то образе, там, mm -hmm. были движимы идеи успеха. А, там а, а хорошей идеальной какой-то совершенной жизни это когда обнуляется все mm -hmm. это на самом деле очень хорошее явление которое у вас происходит поэтому Спасибо. доверяйте доверяйте тому что есть и доверяю я доверяю, доверяю. Страшновато в этом оставаться, страшновато. Я не знаю, как работать, не работать, что с этим гневом вообще праведным делать. Как, как вы говорите, не, не, не впадайте. А меня прям в носит туда. Я даже на успокоительной таблетке уже присела. Я даже не знаю, как вообще с этой энергией работа, она такая разрывающая, и что это такое вообще. Вот. Ну, знаешь, как, это, как вы правильно звучали? Это, это экспресс... праведный гнев. Это экспрессивно выходит здесь, ну, здесь частичное пробуждение. То есть... Угу. Ну, я бы вам порекомендовала к ретриту просто присоединиться на самом деле. А ретрит, да, хорошо. Да. Посмотрите, почитайте. Да. Спасибо информацию. большое, Катя. Спасибо mm -hmm. большое, Екатерина. Благодарю У многих людей происходит процесс естественного пробуждения. Но так как не хватает ясности распознать, что это такое, оно такое частичное. И у системы, у психики свои естественные механизмы. То есть все настолько на своем месте находится, все настолько на самом деле естественно, что когда завеса приоткрывается, и если еще нет зрелости, и есть еще цепляние за какие-то идеи, да, за... которые глубоко укорененно сидят, то этот процесс может происходить достаточно болезненно. Поэтому пандемия, она спровоцировала мощно. Когда люди остались изолированными, то есть и была возможность вообще, если вот те, у которых уже еще раз есть созревание, Посмотреть вокруг, если вот это вот стадия такого такой вины какой-то, да, самообвинения там, или пальцы вовне, или там на себя, вот этот вот процесс он как бы был уже в осознавании, распознан, то это разворачивает. Происходит сдвиг восприятия для того, чтобы увиделось, что Настолько все заигрались. То есть забыли, что играем. Образно говоря, когда актер учит роль и выходит на сцену, одевает эту маску, эту роль, он проиграл эту роль и забыл, что он эту роль играл. Он отождествился с этой ролью. И сейчас этой ролью этим костюмчиком пытался везде во все пролезть то есть это такое самозабвение и сейчас массовое такое пробуждение идет когда все это распознается явно но бывает так что если не хватает еще раз какого-то ясного понимания что этот процесс, он затягивается. Поэтому если на этом этапе к вам попадется какая-то информация, такая, которая срезонирует глубоко, просто будьте внимательны к этому. Потому что на самом деле не все так плохо, как кажется. Все на своем месте, и все, что происходит, всегда к лучшему. Просто необходимо уже научиться управлять, да, даже не то, что научиться управлять, увидеть, как это самоуправляемо, но это не из личностного восприятия идет, а уже из единого целостного. То есть это такое интегральное видение раскрывается, интегральное восприятие. И здесь доверяйте вот этому внутреннему самоощущению. Неважно, что вам будут рассказывать отсюда там, тысячи бут. Доверяйте вот то, что изнутри идет. И не пытайтесь чей-то опыт на себя примерить. Хотя, можно я еще спрошу, а, да. слышно меня? Вот, иногда вот вот, ну, на фоне вот такого как бы, пофигизма, такого, вот, такое нападает состояние, что а, какое вот внутри, это даже не состояние, это чувство такое, как будто ну вот все конец, вот так вот мозг описывает, вот конец всему, как вот, прям вот так тяжело, больно внутри и очень тяжело в этом состоянии бывает вот в этом чувстве и вот не знаешь как из него выбраться прям потом весь день на смарку идет и тоже ну, вот я тоже опять успокоительное пью потому что до того больно как вот провальная яма как будто внутри такая и вот ну, все конец как будто все вот, чему конец непонятно мозг вот так описывает и вот когда вот это происходит вот, как на это смотреть просто смотреть наблюдать ну, смотрите, знаю, это, это ведь в осознавании все происходит, верно? Да, да, да. Это все да. в осознавании. Это просто то есть, сформированная идея какого-то конца. То есть где-то уже там услышали, уловили. Но на самом деле это а. сам себе же ум объясняет, да, то есть, но ну, это образ кричит и орет, а. что ему конец, что все кончено. Без него ничто а. не случится. То есть будьте вот тут здесь внимательны потому что уже как бы, вот сдвиньтесь, не ведитесь на это, тревожность возникает, ну это распадаются, очень мощно распадаются все и как бы, имитационные вот эти роли, маски, образы и так далее, подобное вы то есть для сути вас вообще ничего абсолютно не страшно, весь страх испытывает сам же ум который посчитал себя отдельностью, который посчитал себя хозяином и так далее и тому подобное. И любой страх, любое состояние, любая боль, ведь это все в осознавании. Вы давно вообще в поиске сатсанги, давно слушаете? сейчас я уже вообще ничего не слушаю, меня не торвет от них, вообще не могу, ничего, и главное смотреть фильмы никакие не могу, потому что мне все кажется, что там супер просветление, не рисовать ничего не могу, не писать, вот вот занимаюсь какой-то ерундой, вот непонятно какое, очень странно. Не говорите же так, что вы ерундой, ну как бы занимаетесь, смотрите. То есть мозг очень быстро воспроизводит все что он сам себе рассказывает uh -huh. то есть это подкреплено все на вере то есть мысль когда пробежалась вы верите в это внимание туда тут же воспроизводится на экран сознавания то есть в данном случае все вот вообще не вестись не на какую-то мысль, то есть оно все это происходит, все в осознавании. мысль пришла, ушла, какое-то какое состояние включилось, значит, отключилось, да? То есть смотрите в сам источник, откуда это все возникает. Откуда это все возникает и в чем это все пропадает. То есть здесь уже ясность в том, чтобы распознать природу всех вещей, всех явлений выплюнуть все то, что вы вот 5-6 лет там еле-еле-еле, все это уже уложилось, теперь действительно подошли к такой грани, когда э, распознать, что даже и освобождаться-то некому, реализовываться некому, все, естественно, происходит. Но вот эта вот еще жесткая идея, что что-то, что-то там, скорее всего, там еще вот эта вот э, идея там темной ночи души и так далее, он начинает это разыгрывать. серьезнее. Угу. Вы прям сейчас видите, вот прям вот распознайте это. Возникает тревожность, страх, еще какой-то. Видите просто, то есть там идея запрятана. И сейчас, когда система раскрывается, все потаенное, все, что там, ну, как бы откладывалось, да, для, для, того, как -то, для того, чтобы как-то себя продолжить, оно сейчас выплевывается, выплевывается, выплевывается. Не держитесь ни, ни за что. Там даже держаться ни за что. Увидьте вот этот образ, который там возникает, который рассказывает вот это все, и тут же это, ну, как бы ваше внимание основанное на вере, подкрепляет, и это начинает разыгрываться. И это так правдоподобно кажется, еще тело подставляется под все это. Да, да, да, да, верно. Бог, прикол, дупняк. И вот как вот такой вот, такой вот раздолбалькой раз быть, это неужели вот, я? Вот, вот смотри, в нем уже не, это уже не ты. Вот ты, а? ты не являешься никаким прилагательным, никаким существительным априори. Это вот я вот такая, да? А, Но да. Никакая. Даже, никак, даже ни, ни, никакая, ни, ни, никакая, не никакая. Просто, е... просто есим, вот, вот внимательно, вот, просто есть, да. а, и как только ты очень тонко, ой, вот здесь вот, вот здесь внимательность нужна тебе, здесь, в данном случае, и тогда не будет возникать вот этого паровозика, вот этого колеса, оно не будет закручиваться, то есть ты сразу изъесим вот отсюда. С смотрится, кто опять там посчитал себя такой, не такой, <смех> никакой или какой. Да. Понимаешь? вот Видеть вот это. Да. Это вот просто вот сейчас внимательнее нужно быть к тому, чтобы не вестись, во-первых, на всю эту болтовню. И просто смотреть в ЕСИМ. Класс, спасибо. Здорово, класс. Спасибо, Катя. Вы от себя не можете никуда убежать поэтому все что приходит встречайтесь это открыто с любовью благодарностью в своем сердце что бы ни происходило что бы ни приходило просто распознавайте как эти явления возникают и как они растворяются в чем это все происходит Чем сильнее инерция убежать от того, что, вот как раскрывается да, эта жизнь, данный момент, данная сейчасность, чем сильнее эта инерция, тем быстрее будет накрывать различными состояниями. во времени во времени оно и растворяется но вы до времени время вы сотворяете вот это психологическое время линейность да где как бы ум воспроизводит что есть некое прошлое настоящее будущее это лишь опять-таки идея на самом деле этого нет есть абсолютно без времени вечное да Вечная жизнь, которая раскрывается только вот этой сейчасностью. Если вы внимательно вы присмотритесь, вы никогда в завтра не попадаете, вы никогда в прошлом не можете быть. Это все происходит в сейчасности. Но потом как бы за кадр зацепляется ум, и эту картинку сюда, в эту сейчасность, Здесь уже совсем другие краски играются, а эту картинку уже такую мертвую нужно сюда притащить. Вы ее притаскиваете, она как бы наложением идет, и все. И тут получается вообще как бы без бутылки не разобраться. Я шучу. И получается наложение. Это аналогично тому вы пришли в кинотеатр фильм, смотрите один, и тут же поверх этого фильма в другой включили. Все. И, конечно, Ово приехали. И когда случается вот это частичное пробуждение, вы словно так в кресло кинотеатра отодвигаетесь, и вы начинаете разглядывать, что происходит на экране. Вам интересен этот процесс, то есть вы так со стороны смотрите, смотрите. то есть вы уже не вовлечены в эту драму, или в комедию, неважно, да, суть вообще не важна, вы не вовлечены в этот фильм, вы уже со стороны это все в наблюдении происходит, в осознавании. И это происходит до тех пор, пока этот интерес, разглядывание сам себя не исчерпает. И потом уже, что бы ни происходило на вот этом экране сознавания, вообще неважно вам становится. Вас увлекает сам вот этот чистый белый экран. Это то, чем вы являетесь, можно так сказать, выразить. Но вы как бы там, не рисуете сразу этот образ. То есть это даже это прозрачность, да, где нет никаких границ, поэтому даже сказать безграничное, но ну, это как-то уже тоже не говорится. То есть это вот это все этим пропитано, да, некая прозрачность, сам процесс сознавания, это и есть вы, и в этом возникает и тело плотное возникает, и какой-то мыслительный процесс возникает, какие-то там краски, петры дуют, море колышется и все такое. Да, это не суть важно, вы уже, то есть у вас внимание устремлено на этот чистый белый экран. Это уже говорит о окончательном созревании, об абсолютном пробуждении. Тогда вас не затрагивает вообще абсолютно ничто, что происходит на этом экране. Неважно, потоп там или пожар. Потому что уже есть распознавание, что это все снится. И в этом сне, естественно, тело, оно по моменту, все, что там будет происходить, оно встанет, сделает как-то там. Но это не вы делаете, это естественно все делается. Я хочу спросить у тебя, вот если я вижу, что человек поступает неразумно, то есть нерационально, мне тоже вот это все просто вот наблюдать, как на экране, и причем но это касается меня, и я не хочу, чтобы происходила вот такая глупость просто, ну, совершалась. Я же как-то должна что-то сделать, направить или просто смотреть на это спустя рукава и все, ну типа как есть таки есть все пофиг. Ну тут я сейчас вам не могу какой-то совет дать, потому что необходимо более яснее, то есть увидеть, что за ситуация происходит. Но вообще из абсолютного действительно, то есть здесь есть некий какой-то образ себя, который знает, как с этим, как с тобой нужно себя вести и как нельзя вести видишь и зеркало существования это отражает тебе как бы выносит другую плоскость посмотреть что абсолютное пробуждение случается тогда когда мы способны увидеть и плюс и минус в любой ситуации то есть не бывает так что только положительное то есть если мы вот двигаемся да, например мы возьмем систему позитивного мышления ну некоторые там говорят ну вот нужно там позитивно мыслить Отрицательная мысль, куда уходит. И кто дает окраску этой позитивности или негативности. То есть абсолютное пробуждение это тогда, когда ты распознаешь, что все на самом деле нейтрально. И в этой нейтральности есть и плюс, и минус. Это дуальность этого как бы мира, да? то есть мира ума там, и так далее, белое, черное, что чё там, холодное, теплое, да, нет, правильно, неправильно. И в это все уже когда из абсолютного легко играется. У тебя никогда не внутри не возникнет обиды. Тут искренне само собой. Если ты видишь, что по отношению к тебе какой-то человек проявляется неправильно, рассмотри тот образ. То есть там какой-то правильный образ, который считает, как должны с ним обращаться. То есть здесь эта ситуация для того, чтобы опять-таки она тебя к ясности разворачивает. Это не значит, что ты там хороший, а он плохой или там как-то, да, в другом формате, я плохая, он хороший, вот это мы вообще уже, то есть, как бы туда мы не лезем. Но тут смотреть искренне, и если идет какое-то чувство, какая-то обида, то есть разглядывать этот образ себя, вот, сформированный, как ты там, что там о себе придумывала, придумала, придумала, Видеть это ярко необходимо. Об, образ, образ, наверное, разумного человека, который понимает, что вот это вот делает разумно, а вот это вот делает ну, совсем неразумно. Что нечестно. Считает радость энергии, времени, денег и всего. А вот теперь, посмотри, разумно, неразумно на самом деле. Что такое вообще дурак, да, в переводе там, если мы посмотрим. В, там в древние тексты, идущие к радости, да? То есть мы все же такие разумные, умные. У меня такое слово, там, пибик только надо вставить. Не траля-ля, хорошие, как бы, в общем. И, естественно, когда мы начинаем двигаться, мы... Ну, как бы, так, ты тут вообще не так со мной поступаешь, и ты не то делаешь. Посмотри... Как бы внимательней и в плюсе и в минусе и тебе легкость придет ты вот этот образ себя разумный отпустишь какое-то совершенное стремление к идеалу и настолько система расслабленной станет тебе просто смешно это станет все наблюдать потому что никто никто нас на не приходит наказывать как, вот до поры до времени работает зеркало существования пока а еще есть, ну, как бы, вера в отражение, да, то есть мы не... нет способности ума просто прозрачность вот это распознавать. Это необходимый процесс, оно будет там играться, выплевываться то есть и зеркало существования, сама жизнь же и помогает, то есть сам ум же и разоблачает все какие-то скрытые потаенные идеи, от которых он сам же на самом деле устает. Посмотри внимательно, я... что цепляет. Я должна просто сдаться и все на волю Бога отдать. Да, ну пусть будет так, как будет. И не ну пытаться вот как да, Давай рассмотрим э, как бы на волю Бога. Это вот, вот, вот здесь вот тоже надо посмотреть. Бог это нечто отдельное от тебя. Нет, конечно, это вот есть все. Бог все. Подожди, всё а ты где в этот момент? Я вс я тоже оно же. Я понимаю, что это все и есть я, все, что вот проигрывает, это все я. Но тем не менее ум еще колбасится. Факати, вот этот... он... Смотри, знаешь, в чем заблуждение твоего ума здесь, что ты считаешь, что это все я. Выплю эту идею. Это вообще тобой не является. Внимательно суда. потому что здесь ловушки такие лингвистические есть. Когда есть распознавание это случается да на языке это говорится я есть все все есть я но ведь это смотри вот касательно тебя у тебя идет слипание с этим ты не есть это все вообще это все происходит случается в тебе но тобой не является а тогда кто я вот давай. По-видимому, я себя лицетворяю каким-то каким образом просто. Я слипла с ним таким образом и сижу в нем. Угу. А теперь посмотри, кто этот я, который считает, что он еще слипся с этим образом. Видишь, как оно как бы разворачивается. Смотри в это, кто я. Можешь ли ты найти ответ на этот вопрос? И нет, конечно, нет. Это получается просто он сам с тобой разговаривает, сам себе тут что-то угу. рассказывает. Угу. И еще и обижается потом сам на себе. Ну да, естественно, и эмоционирует Истину тебя это затрагивает? Может это затронуть? Ну вот вот опять сейчас появляется такая мысль, в вообще на все пофиг. Но это все теория, это все услышано да. кем-то, кем угу. да. вот смотри, потому что вот это все пофиг, это вот это как раз внимательно кто говорит, у тебя есть это распознавание? Да, есть, я распознаю, конечно. Я распознаю этот ту, и все, что я сейчас бла бла-бла, тут вот и весь этот разговор, и вообще всю эту картинку, все это распознается. И... Где-то в глубине, в глубине, вот сейчас вот, я прямо чувствую, что все это такая, ну опять же фигня. Ну да, ну по идее то, что он рассказывает, объясняет, это вообще все фигня. Да, ну цирк, короче, цирк получается. Но это опять вот он все интерпретирует, ему уже нужно как бы все это интерпретировать. Сознание же само по себе сказать ничего не может, правильно? Оно говорит посредством ума, а он, он вот сознание там что-то что-то возникло на таком чувственном восприятии где-то глубоко возникло, и он тут же это интерпретировал в какие-то слова Да, и присвоил себе. Да, да. И еще сказал, и я есть все, все есть я. такое эго? Да, крыша. Да по над этим, и все. Вот, я э -э -э -э. ржу, я ржу, каждый день над этим ржу, ты понимаешь? Я смотрю просто вот на это все. одно дело, когда это касается каких-то других людей, мне это смешно, я говорю, ой, ха-ха-ха, да чего вы паритесь? Но когда это начинает касаться вот непосредственно вот, вот этого тела, по имени мира, да, то появляется, естественно, вот этот образ и начинает себя проявлять, эмоционировать всячески. Вот. Хохолок такой. Хохолок такой. Да-да-да, а да, да. вот и сейчас он тоже хочет там что-то узнать, что-то понять, задавая вопросы, mm -hmm. вот вопросы. Но на самом деле, по сути, блин, все понятно, что это все, ну как бы игра и спектакль все тут. Все понятно, вот. что ни хрена не понятно. Сейчас, знаешь, как бывает, противостояние такое, ну как бы дистанция, значит, такое. То есть появляется сначала, сначала ведь появляется ощущение. А потом это ощущение интерпретируется умом и появляется мысли в голове. Правильно? Это все одномоментно происходит. Видишь, он тебя раскладывает? Да, да, раскладывается. Он тебя раскладывает в некую такую поступательность, да, там, ступенчесть. Все происходит одномоментно. Если ты будешь внимательно, ты увидишь, что это все происходит одномоментно. У вот меня рождения, почему... вдох-выдох. А кажется, что оно такое растянулось вот здесь. Да, а я сначала ощущаю чувство, а потом я уже понимаю, что сейчас ум все это скажет какими-то словами. И думаю, нафига говорить, если есть чувство. Зачем вообще что-то проговаривать, если просто есть чувство. Ну, ощущение чего-то, какого-то там, неважно чего, даже какого-то движения в теле того же самого. Но он тут же подхватывает это и начинает это интерпретировать. Мысль возникает тут же. Но на самом деле это все как-то происходит. Но ведь когда вот это все зазнается, это же тоже мысль какая-то происходит, правильно? Но до мысли появляется чисто вот, не, не знаю, сложно сказать. Погоди, не, может, появляется понимать? ли оно, либо оно всегда есть? Оно фиксирует. Оно как бы регистрирует или фиксирует, ну, мне нравятся эти слова. Ну, а потом уже накладывается мысль ну, от, от ума, которая пришла. То есть, ну, ведь, не смотри, не ты видишь, же все это распознаешь. Зачем ты это постоянно? Ну ты это один раз распозналась, все. Зачем ты в этом утверждаешься? Ну он же таким образом утверждается, утверждается и постоянно одно и то же, короче, сказку все рассказываю. Да. А да вот это вот... Вот... он и не дает мне отойти от этого он цепляет меня постоянно вот этими вот вещами не тебя цепляет я, да, вот, да. посмотри внимательно образ образ себя знающий иди сатсанги да. проводи. с проводи я в курсе хотя там знаешь как ты расчехлишься вот ну, в общем, цирк, я говорю, вот бесплатный цирк. Просто смотришь на все это кино, и, и, и с одной стороны, понимаешь, что все это вообще? Не-не, тут смотри, тут э, вот будь внимательна, тут некий сарказм возникает, потому что в глубине да, себя, да, в глубине себя ты как бы э, начинаешь как-то себя за это ругать. Понимаешь? Вот, ну, вот посмотри, то есть там вот это, вот рассмотри этот образ. Потому что. Ты как бы одной ногой вроде там, а еще сюда как бы хочешь вылезти и всем рассказать, что ты что-то знаешь. Так ты пойди начни да. рассказывать, что ты все это знаешь, но осознанно. Это у тебя быстро проиграется за месяц, за два, и, и все. Но ты в осознавании будешь это все делать. А Кстати, так ты я бы... всем все рассказываю. Туда-сюда. А, потом, а, от... ты, а спорт... ты на массу выйди. Ты кому рассказываешь? Знакомым? В уши втираешь. Родственникам. Да, о, знакомым. родственникам, конечно, да. но они же у нас... А ты на массу выйди, на незнакомых людей. Ну, с незнакомыми я тоже начинаю разговаривать, да, иногда. У меня просто такая... Ну, просто смотри, кто разговаривает, кто разговаривает, кто там напичкан знаниями все этими, понимаешь? вот Ну, ему нужно высказаться, да? Ты можешь просто дома на самом деле камеру ставить, я не нет, да, нет, да. иногда так и происходит что я сама с собой бла-бла-бла вот. но потом когда я кому-то что-то рассказываю у меня такой включается типа А типа, есть такое выражение не мечите бисер перед свиньями вот у меня включается вот этот вот чувачок который типа тут мечет бисер перед свиньями Сначала вы рассказывали, <смех> вы еще не готовы к этому. <смех> вот. И пропадает вообще все желание что-либо кому-то что-то рассказывать. Я удивляюсь, у тебя как желание еще есть общаться с народом. Ну вот, что да. ты там рассказываешь, каждый раз ведь одно и то же все, одно и то же, одно и то же. Возникает. Возникает. <смех> Я да же это и... ничего не говорю. <смех> да. Смотри, тут очень тонкий образ доминирующий вот этот, да, доминации, что есть как бы я, есть народ. Ну, вот, вот это видится как... Тут, и тут получается, что есть я знающий, есть незнающий народ, которому надо научить. На самом деле, как только ты распознаешь, что пробуждать-то некого, все пробуждены, это уловить надо. Это в абсолютном безмолвии происходит. Это когда ты перестала вестись, ты просто села, заткнулась, да, и три дня там, например, посидела, посмотрела на все это. То есть хочется говорить, ну а ты так, ну, отсюда, так, стопе. И, и вот это распознается и ты такая ох ты кого ты учишь то вообще кого пробуждаешь кому-то там свои здания предаешь тогда распознаешь что никого других нет все но это такой процесс естественного созревания как бы да, мозга ума это когда ну, реально ты вот это уже искренне честно на это можешь все посмотреть над всем над этим посмеяться То есть если лезет какая-то духовная гордыня ты ее туда не пихаешь понимаешь потому что когда ты будешь пихать, она у тебя еще больше так с головой накроет. Вот. просто видеть, распознавать вот, что за такое, ну как бы основное это самое самая такая тонкая самая тонкая такая нивелированная обезьяна сидит. Да, да, да. Вот и, да, и когда она видится, вот здесь да. вот юмор-то включается, а если в этот момент включается, ну такое что ну, слышь. Что это она? Ну, то есть, как бы, еще самоосуждение какое-то, да? Это опять-таки вот, она, это опять-таки вот, вот это да, вот. Да, да, да, да, да, и Это все. все она, обезьянка, да, которая корчится, тут что-то из себя строит. Вот, поэтому... Вот. Все Это видится классно, прекрасно, но почему-то вот на одни и те же грабли все равно наступается. Но хотя я сейчас уже никому ничего не рассказываю, у меня уже вообще все будет. Да, каждый все живет как может, но это вот обезьянка опять все это мысли думает. Да, надо, вот, понимаешь, как-то вот это вот, э, вот именно прожить вот это вот, прожить. Осознанно. А у меня в уме получается, у меня только это через Zoom, так, а а все через ум, интеллектуально интеллектуальная Все с собой проживаешь, проживаешь, да, поэтому, ну, собери соцсанг, рот, я да. к тебе приду, вопрос задам. На да. <с> Приду так еще, что ты не узнаешь. Паричок на ну, Да, да, да. <свят> вот, поэтому тут вот естество, и ты смотришь, как все это играется, и ну, это только игровое поведение. Тогда уже нет никакого... ну Не остается того, кто бы там... И когда он распознан и не прячется... И не стесняется там сам себя же то есть да все только ясность да оно обнулится быстро очень то есть ты даже увидишь что и обнуляться-то нечему потому что это все опять-таки какой-то вообще призрак ну да да да и все мы давно уже пробужденные и, и да и пробуждаться действительно некому то есть все вот это вот на каком-то интеллектуальном уровне мне, наверное, действительно нужно заткнуться и дня три просидеть в тихушку где-то. Без, без интернета, без всего вообще в такой вот уйти черный просто этот реки. Чтобы ум свой заглушить. Смотри, смотри, кто? Вот будь внимателен, кто хочет его заглушить. Сам же он. Он создаст ну, вот конечно, эту вот собственно. войну самим собой. Ты прям сейчас есть, что тебе там глушить. Да, да. Вот, то есть по интересу действуй, хочется как-то проявляться, ну проявляйся, хочется там в качестве мастера проиграть, ну поиграй. Но а только это все осознанно делается. Вот, вот, вот сейчас ты правильно все сказала, хочется, видать, недоиграно что-то, что-то недоиграно, поэтому нет окончательного вот этого вот понимания переживания не окончательного нету. Что-то недоиграно. Я причем уже очень много раз к этой мысли прихожу, что не наигралась. Ну вот. вот, позволь себе наиграться вдоволь, и все. Да. Потому что будешь возвращаться. Хоть там в черный ретрит, хоть. Привяжи себя да. к кресту, не ешь, не пей. То есть это не, не об этом, да? То есть, смотрите: вот э, можно уйти в пустыню на 40 дней, да, и сидеть в этой пустыне думать. Гонять, как там тебе там хорошо там, например, в одном состоянии, в другом. А можно вот здесь, имея все это, не быть к этому привязанным. То есть вот она, легкость Кто хочет уходить-то в эту пустыню, кто считает опять-таки себя не до прямо сейчас. Ты есть то, ты есть это, то это, без разницы не ну, к словам, к символам вообще. Ты вот вот оно. Что меня такое сейчас вот трясет прямо, трясет меня все. Ну, тело трясет в смысле. Угу. Угу. Бывают такие явления на телеске происходят, когда там разблокировка, расчупировка идет. Угу. Водички побольше попей. <смех> У меня, кстати, я замечаю, вот когда я начинаю говорить, приближаюсь вот к чему-то вот к такому, ну, тонкому, вот к этому, к этому приближаюсь, сама к себе, когда приближаюсь, и меня начинает вот это вот тело колбасить. <смех> Ты разве от себя удалялась? Смотри, ага. кого колбасит опять, и тело, кто подставляет. Вот да, это вот. Понятно, что это все колбасит сам себя. Ну, вот так вот да. это проявляется. Вот, а. вот увидь, зафиксировала, увидела, все. Оно уже, ну, в ясности. Ага. Ну, кстати, тогда, это кто вот. Кто хочет, смотри, опять-таки, видишь, зацепился, он к естеству да. приблизиться там. Или вот это, чем ближе к естеству, тем тоньше, тоньше там становится. Ну, ты уже прям сейчас естество. Просто этот символ тоже убери. Вот оно. Кто куда опять хочет приближиться, кто опять какую-то динамику создает, кто какое-то расстояние, вот оно идет. Блин, все понимаю, Катя. Все понимаю. Ты Все понимается, но. Понимание выплюнь. Выплюнь понимание. Да, надо выплюнуть. Что тогда остается? Всё, пошли вибрации меня уже ты знаешь лет 5 вот это вот вибрации во всех местах где только можно идут идут идут эзотерики была в энергиях каких-нибудь конечно я с этого и начала, со всего, ну, вот оно сейчас все это должно в солнечном сплетении теперь все выше и выше поднимается, вот эта вибрация тела я когда ложусь расслабляюсь у меня вообще я Чуть ли не подпрыгиваю на кровати голова вертится в разные стороны ну так ты посмотри это же игра ума да понятно Катюш, но ну, я понимаю это все но что делать ничего не, ничего не делать смотри на осознавание, не ведись на это ну вот, кто в эзотерике в энергиях они ну вот, в ритуальности в какой-то долго сидели там не знаю в шаманизме в системе ну, нет, предсказаний каких-то еще было. там я, я просто читала что-то вот мне было интересно Клизовского помню читала Рерихов читала вот, ну это... вот это обо, обо... я обобщенно просто говорю так цел ну как бы в общем беру поэтому разглядывая вот этот момент кто там чего там где там что вибрирует вибрации ведь тоже в распознавании конечно все в распознавании все Процесс идет. <связь> а, жизнь живется. <связь> Я сейчас точно начну, как шаман, тут под бубен прыгать. Ну Здесь интересно, так отпрыгайся, схвати и отпрыгай все в осознавании, Делай, это все прям. виде это. чего представилась, еще бубен мне в зубы и поехала. Спасибо, Катюш. Если у кого еще есть вопрос, один раз смотрим. Благодарю всех за сегодняшнюю встречу. Всего вам светлого, радостного легкого и до новых встреч